ФИХА содержит большое количество йода, его больше, чем в морепродуктах или некоторых сортах рыбы. Если не знаете, что с ним можно сделать, то вам пригодится рецепт, как приготовить ФИХА с сахаром. При таком методе приготовления ФИХА сохраняет все свои полезные свойства и микроэлементы. По вкусу и запаху ягоды фихала похожи на клубнику и ананасы. Поэтому не стоит бояться этого продукта. Перетертая фихаа с сахаром, это уже готовое варенье, которое нужно хранить в холодильнике. Его можно использовать для десертов без выпечки, для мороженого или для коктейлей. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Ягоды фиха перекидываю на душлак и тщательно промываем под проточной водой и оставляем на некоторое время, чтобы стекла жидкость. 2. У каждой ягодки срезаю сухое соцветие. Если на кожице есть повреждения, то рекомендую ее срезать. Но в данном случае ягодки очень хорошие, поэтому оставляю их в кожуре. Разрезаю каждый плод на два части. 3. Подготовленный фиола измельчаю с помощью мясорубки или с помощью блендера. 4. В большую миску перекладываю измельченные фихоа. Всыпаю сахарный песок и перемешиваю. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Перекладываю полученную смесь в стерилизованную банку, закрываю ее и помещаю на хранение в холодильник. При подаче перекладываю немного варенья в тарелку. Подписавшимся, больше вкусностей. Продукты и их количество, далее...